Этот альбом, как и предыдущие, был записан за неделю. Я не задавал тему. Это импровизация. Когда создавались альбомы, я не знал, какими они будут. Как и с предыдущими альбомами, так и с этим. Моя музыка написана на телефоне. Это единственный инструмент в моих руках. Я слышал, что музыка не пишется разумом. Я могу это подтвердить, ибо я пишу несколько разумом, а это рождается в творческом процессе. Мелодия, сведение, наложение звуков, создание атмосферы. Передача атмосферы очень важна. Я не копирую кого-либо, а творю, как получается. имея для этого лишь один инструмент. Это мой телефон. Всегда семь композиций в моих альбомах. Число семь – это число полноты. Какая музыка в итоге будет на выходе для меня самого – неожиданность, можно сказать, она написана случайно, как бы не совсем намеренно. Какое-то вдохновение нахлынувает, и ты садишься за написание. Что-то подобное ощущаешь, когда пишешь стихи. Оцените эту музыку. Желаю всем приятного послушивания.